А? а ты что, не идешь? Ванька, иди давай сюда Иди Где обниматься Иди, папа, обними Иди обниматься, Вань Обнимаем, обнимаем, обнимаем Взял, пошел Брус такая, вся Давай иди сюда Давай, иди обниматься. иди обниматься Ну что ты боишься? Обниматься, давай Обниматься, давай Давай, давай. Пошел! Пошел! Идем, идем, Обниматься иди! Обнимай, давай, иди! Обнимай, Иди, иди! Иди, иди! Иди, иди, иди! Иди, иди, давай Иди, иди, давай. иди! Давай. Давай, колёв, давай. Иди, иди, иди! Иди, Иди, иди! иди! Ты хочешь, чтобы я пошел? Ты Ты Ты хочешь, Ванька, да. Привет. Я тебя снимаю Ал ну, <соц2> ты воля <тиши> числа